А са Ты са представься людей, ну он и так Представься, вот я такой-такой-то человек, с такого-то такого-то города, такой-то. Да, такой не, не буду представляться. меня там, блядь, меня, блядь, вся Москва. нахуй, Меня Белоруссия знает, нахуй, Украина знает потом, Молдавия знает, нахуй.